Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня у нас будет торговля, давненько ее не было. Будет разбор сделок за прошлую неделю. Покажу, сколько удалось заработать. Сразу вам скажу, то, что на прошлой неделе я торговал не так много, потому что больше занимался уже своими делами. Плюс я сжигал машину, купил новую машину. Короче, на это все тоже нужно было время. Теперь давайте уже перейдем к разбору моих сделок, чтобы, собственно, не тянуть. В стакане спота видим с вами крупную плотность на отметке в 118 долларов на 12 тысяч монет. Это у нас инструмент АВАКС по техническому анализу здесь абсолютно нету ничего интересного есть единственное что уровень сопротивления и собственно к этому уровню сопротивлению можно было ждать некое движение цены но в данной ситуации эту плотность начали частично разбирать мы очень часто к ней подходили и я попал грубо говоря в некий такой запил в этом запиле я стоял примерно 40-30 минут и того вот цена у нас только ушла на повышение я уже решил закрыть эту позицию потому что снизу у нас уже не было такой крупной заявки как изначально если сразу заявка стояла на 12 тысяч монет, то сейчас уже стоять в этой позиции было немного все-таки, знаете, так стремно, немного опасно, поэтому при первом таком хорошем движении вверх, я уже решил выйти с этой позиции, потому что мне уже просто надоело сидеть в этой сделке, в этом самом запиле уже около часа сижу, ну просто сколько можно, и того решил закрыть эту сделку в плюс 17 долларов. Если посмотреть по дневнику трейдера, то эта ситуация выглядела примерно вот так. Заходили здесь, попали вот такой вот запил, можно было, конечно, выйти намного выше, но ну, во всяком случае, я забрал свои 17 долларов и на этом закончил уже свою торговлю в этот день. Как вы видите, с 22 числа у меня вообще нету сделок. Там у меня, короче, был тильт. Все эти сделки вы можете найти в моем телеграм-канале, там, где я открыто публикую все свои ситуации. Тут вы можете найти полностью мою торговлю в режиме реального времени. Это не призыв повторять мои действия, это просто вот в режиме реального времени все мои сделки. Потому что у меня нет иногда времени постоянно все это показывать. Ну, показываю, с какими трудностями встречаюсь, поэтому кому это интересно можете переходить и там посмотреть этот день. Но если коротко, ребят, если вы не будете управлять своими эмоциями, вы можете потерять весь свой депозит. В этот день очень хорошо то, что я закончил вот на таком вот минусе, я бы мог дальше продолжать торговать, я бы мог бы потерять ту самую тысячу долларов, которая была у меня на балансе, как вы помните. Но опять же, здесь я написал в чате то, что все, я заканчиваю, у меня просто рвет уже, начинает крышу. ну вы сами понимаете, 100 дней торговать, и тут постоянно соблюдать риски, но это было максимально сложно. Плюс я говорил то, что когда у меня 1000 долларов на балансе, ну, психологически сложно. Да, в руках держать 15-20 тысяч долларов не сложно, а все-таки на балансе 1000 долларов, но это уже немного психологически. Это там 1-2% от капитала, это уже все-таки немного, знаете, так давит. Поэтому, если вам это также же давит, ну, лучше вывести и торговать уже с той суммы, которая вам приятна. Вот лично для меня комфортный депозит это 200-500 долларов, с 200-500 я дохожу до 1000, до 1100, после просто деньги вывожу и начинаю опять с 200-500 долларов. В этот раз я сделал все то же самое. И на первой ситуации, где мы открывали, мы начинали с депозитов в 225 долларов. Первая сделка плюс 17 долларов. Я думаю, это хороший результат. Следующая сделка была открыта по инструменту он С спота опять же видим крупную плотность на 932 тысячи. Я думаю, все эту плотность также у нас видят. На графике у нас есть дополнительный уровень поддержки. От этого уровня можно было рассчитывать словить какое-то хорошее движение на повышение. Опять же, можно было рассчитывать словить пробой этого уровня. То есть все по сути в этой ситуации Смотрелось очень даже неплохо Цена сразу у нас пошла на повышение Все было неплохо После эту плотность со стакана спота убрали Вот смотрите, эта плотность сначала у нас вот стоит И буквально уже тут через 5-10 минут Эту плотность убирают Как только эту плотность убрали Сверху подкинули уже плотность в продажу 392 тысячи Здесь собственно я решил перевернуться Забрал небольшой плюсик с этого самого ланга И перевернулся уже в шорт на пробой этого уровня В это время у меня очень сильно лагал интернет, я уже думал, у меня что-то с этим новым ноутбуком постоянно происходит, но нет, это был просто интернет. Сейчас тоже, опять же, приходится раздавать с мобильного телефона, не знаю, почему с нормального интернета не идет вот толковая загрузка. Когда плохой интернет, но просто работать э, скальпингом, ну это вообще невозможно. И то, ребята, смотрите, тут у нас очень сильно набились кластера, тут на самом деле был хороший уровень поддержки, дальше у нас идет пробой этого самого уровня, но у меня просто все тупит, я вообще не понимаю, куда у меня идет график это вам кажется, возможно, тут оно не тупит, да, но по графику, когда я там сидел, у меня просто вообще не прогружалось ничего. Я уже просто нажал кнопку D, закрылся, как закрылся, плюс 43 доллара, хотя по сути мог выжить намного больше. Вот, смотрите, тут уже все закрыто, а тут до сих пор висят эти самые ордера. Если посмотреть по дневнику трейдера, то эта ситуация выглядела у нас примерно вот так. Здесь заходили в лонг, перевернулись, взяли это движение, но как вы видите, я вышел очень-очень рано. Если бы, конечно, не тупники интернета, конечно, я сейчас могу винить кого угодно там э, понятно но это моя ошибка нужно было тоже об этом подумать также видите я изначально вообще перепутал кнопки открыл не туда сделку потом только это заметил Эй, блин, короче, начал немного тупить, но во всяком случае, плюс 46 долларов с этой сделки я поймел. Это уже очень хороший результат, хотя можно было в два раза три больше. Следующая сделка была открыта по инструменту MTL С такими спота видим крупную плотность на отметке 2 доллара четыре цента на 77 тысяч. Это очень такая неплохая ситуация, потому что в это время у нас вся крипта проливалась, биток также проливался, здесь мы пробили уровень сопротивления, также были повышенные объемы и, собственно, за этой плотностью можно было выставить свой стоп-лосс и ожидать какого-то хорошего движения на понижение. Эта сделка очень такая крутая, потому что здесь я захожу от этой плотности. Эту плотность постоянно подкидывают по спреду. И понятно то, что ты можешь свой стоп-лосс, опять же, закидывать все время за спред. И опять же, обратите внимание, тут уже 92, а тут 93. То есть, вы понимаете, я даже не мог наглядно оценить ситуацию, что у нас происходило по рынку. Опять же, у меня интернет завис, не мог ничего такого толкового сделать. Вроде старался переносить стоп-лосс, тут эту плотность вкинули как я помню по рынку но опять же зафиксироваться толком я не смог ну потому что вот график вообще не работает эти заявки у меня стояли ну короче вот такая вот глупая получилась торговля в этот день из-за этого самого интернета но все равно на этой сделке удалось заработать плюс 39 долларов если вам показать эту сделку по дневнику трейдера то смотрится она очень даже хорошо можно было конечно выжать еще чуть чуть больше движения но если бы с интернетом был порядок то я бы вот даже в этих вот местах возможно, вышел. но ну, во всяком случае, плюс 39 долларов, это также, я считаю, очень хороший результат. Следующая сделка была открыта по инструменту лиц. Стаканья спота видим крупную плотность на отметке 5 долларов 85 центов на 19 тысяч монет. Именно от этого места я и начал набирать позицию в лонг. Если мы посмотрим, какие здесь были проходящие объемы, то там было буквально 20-30 тысяч за 5 минут. Эта плотность у нас была в 3-4 раза больше. Она была не такая, знаете, особо крупная, но во всяком случае, я на нее начал опираться. Также здесь игрался робот по в стакане спота, этот робот постоянно вот эти вот 5,8 тысяч просто перегонял, вот так вот, знаете, перекидывал, только поднимается цена выше, опять перекидывал, и он потом уже все-таки переставился уже в ломки и уже здесь подкидывал постоянно 5,8 тысяч. В общем, по этой ситуации, по техническому анализу здесь что-то сказать сложно. Как вы видите, здесь был некий такой вот импульс, и здесь можно обозначить уровень сопротивления, потому что здесь видимо, ну вот эти вот импульсы я обычно как обозначаю уровни сопротивления? То ли по максимумам, по по минимумам, то ли вот по таким вот самым Крупным импульсом, которые сразу вот бросаются в глаза на графике. Также здесь есть неплохой такой уровень поддержки. Получается в этой ситуации то, что стоп лосс мы ставим за эту плотность, плюс как раз таки ставим за эту самую трендовую линию поддержки и выжидаем какого-то хорошего движения вверх. Я лично рассчитывал словить прям вообще какое-то хорошее движение, но уже не стал просто пересиживать. Я видел то, что у нас пошла реакция в данной ситуации на повышение. Сделка давала уже плюс 30 долларов. И вот смотрите, вот видите, как эту вот плотность вот перегоняет. Но это стоит просто робот, играется. Я даже не знаю, что в таких случаях делать. Ну просто стоит и играется. И эту заявку туда-сюда бросает, тоже непонятно. Итого цена у нас поднимается еще выше. Но здесь я уже закрываюсь просто по рынку, потому что не вижу какой-то активности, чтобы дальше цене расти. Итого в этой сделке было чистыми заработано 28 долларов по ПНЛу 1%. И это просто идеальная сделка. Когда мы просто входим от плотности, стоп за плотность, выжимаем вот 1% и получается соотношение 1 к 5 как минимум. Просто вот сделка идеальнейшая. Я не знаю, можно ли идеальнее было найти в этот день. Следующая сделка была открыта по инструменту BLZ. Почему здесь я заходил в шорт? Изначально я видел в стакане спота то, что у нас стоял человек и все хотел закупиться на 200 тысяч долларов. Ему не дали закупиться еще вот в этом вот месте. Он хотел еще покупать по 0.33 вот в этих вот местах. Ему не дали закупиться. Цена не опустилась до этих отметок. После он хотел закупаться еще здесь. Ему не дали. Захотел закупаться здесь. Ему не дали. И в общем, его король видно нервы не выдержали и он решил вкинуть этот объем по рынку вот как только он вкинул цена дала 2 процента резко тут цена у нас подошла как раз таки к уровню сопротивления от этого уровня сопротивления я собственно решил взять некий шорт Ну, возможно там можно было выждать 1 процент хотя бы коррекции но ну, по-любому после таких движений можно было ждать некую коррекцию стоп-лосс тут был короткий можно было выставлять сразу за этот самый максимум и то вот цена у нас начала хорошенько откатывать но ну, как вы видите здесь я зашел очень очень маленьким объемом если у меня объем там 3-4 тысячи и больше долларов, то тут объем всего лишь 600 долларов. Это, это вообще ничто. Но цена в моменте давала больше 1%. И на 1% я уже решил зафиксироваться, чтобы по своей статистике закрывать сделки как минимум 1 к 5. Итого вот получается больше 1%, я тут фиксируюсь эта сделка мне приносит всего лишь плюс 6 долларов, если посмотреть по дневнику трейдера, то вот эта ситуация у нас вот так вот выглядит, можно было заработать в 5 раз больше ну и как вы видите, просто четко-четко отработали, взяли ту самую коррекцию, но во всяком случае, цена дальше этого уровня у нас не пошла, следующая, последняя сделка на сегодня была открыта по инструменту суши в стакане спота у нас подкидывали вот этот вот крупный объем, но опять же это была довольно-таки рискованная сделка, потому что этот объем как подкидывали, так и убирали. Плюс суши был довольно-таки волосильный инструмент, то он давал минус 0,5%, то плюс 0,5%. ,5%. И, короче, на таких инструментах я вам не рекомендую торговать, потому что ты никогда не знаешь, что тут будет происходить. Вот, опять же, я только захожу, эту плотность убирают. И вот в таких ситуациях лучше не торговать. Находите вот четкую плотность, настоящую, там, где вы увидите настоящего человека, который хочет купить там на споте, либо я не знаю, но у которой плотности долго висят. Вот эта вот плотность, которую вот вкидывают, убирают, ну, ну что это за плотность? Зачем на нее обращать внимание и потом пересиживать некие убытки. Итого, ребята, по этой ситуации чего-то такого интересного не было. То был минус, то был плюс. Я тут уже взял э, вручную урегулировал стоп лосс, ну потому что, блин, было непонятно. Волатильность просто была бешеная. Итого я решил просто уже закрыться в небольшой минус, ну потому что я не люблю пересиживать такие ситуации. Если я что-то делаю не так, я закрываюсь в минус, чтобы эту ситуацию запомнить. Здесь я мог, конечно, вот подождать, закрыться в плюс, но я говорю, я закрываю для себя в минус, чтобы понять, что я делал не так, чтобы эту ситуацию запомнить. И того, как вы видите, по соотношению риска к прибыли получается 0.24, тут 1 процент, 1 процент, то есть 1 к 4 это я бы сказал очень даже замечательно, и так надо делать. Но смотрите, здесь я вышел, я бы сказал, даже очень хорошо, потому что такие вот убытки потом пересиживать это было бы очень грустно. Поэтому, если вы видите то, что плотность сразу брать, сразу выходите со сделки, неважно. Но бывают такие случаи, когда плотность убирают, чтобы вкинуть ее по рынку. Это также надо понимать. То есть, надо различать фейковую плотность о той плотности, о той заявки, которую оставляет настоящий реальный человек. Итого, ребята, за эту неделю получилось заработать всего лишь плюс 23 доллара. Да, вот такой вот у нас сегодня получился грустный. Ну, не то, что грустный, это замечательный результат. Плюс это уже крутой результат. Если прошлую неделю мы закрыли 600, там 200, 300 долларов, это неделя всего лишь 23 долларов. Ну, понятно, я торговал не так много, плюс и тельтанул в понедельник на закрытие того самого эксперимента 100 дней инвестирую по 25 долларов. Ну, во всяком случае, 23 доллара, это уже плюс. Я, ну, это нормально, ну, как бы один источник дохода принес только этот источник всего лишь 23 Ну, рано или поздно у меня должен был случиться тильт я должен был титануть загрузить свои эмоции поэтому такая вот тема А теперь давайте посмотрим сколько же я заработал за ноябрь вообще анализ пл это та тема где вы открываете и все о вас сразу как говорится о вас говорят не слова, о вас говорят поступки и собственно действия, так вот, сейчас я показываю, ну то есть все у меня открыто сколько заработал, столько показал если бы я сейчас слил 2000 баксов, я бы это показал мне абсолютно это без разницы, теперь давайте откроем за ноябрь, за ноябрь мы заработали там 1969 долларов, почти 2000 долларов также, если вы посмотрите по сделкам, там может быть непонятный момент, то что у меня сумма увеличивается вот даже, смотрите, последнюю сделку мы закрывали на 400, примерно вот 397 долларов, сейчас Открываем 412 долларов. Я так понимаю, это мне идут реферальные еще отчисления. Ну, то есть, понятно, я оставляю под каждым видеороликом свою ссылку на Binance. Я вас не призываю по ней регистрироваться. Хотите получает скидку 20%, пожалуйста, регистрируйтесь. Не хотите получать, не регистрируйтесь. И я как бы даю максимальную возможную скидку, которая только возможно. Вот, ребята, получается у нас за ноябрь 1969 долларов по соотношению риска к прибыли у нас 4 к 3. Не знаю, правда, почему... Ой, 4 к Не знаю, правда, почему вот такое вот соотношение, но ну, во всяком случае, какое есть. Поделиться PNL. Вот так вот она у нас все выглядит. Также хочу вам показать буквально по портфелю чуть-чуть то, что мы наинвестировали. 2 800 312 долларов прибыли не так много По криптокому у нас прибыль 3000 долларов То есть две штуки мы уже отсюда вывели Те, которые инвестировали ну пока ситуация получается такая По этому портфелю пока вам ничего говорить не буду И также другие портфели, возможно, покажу в телеграм-канале Все, ребят, всем огромное спасибо за просмотр Надеюсь, видео для вас было полезным Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки Давайте уже дойдем до 60 тысяч подписчиков Надеюсь, это у нас уже сегодня даже получится Всем большое спасибо еще раз за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.